Оля, это ты! Та самая прекрасная, самая красивая да, да, да. девушка. Да-да-да, я-я-я. А в проблема? да я ты представляешь? У меня такая ситуация, у меня подруга говорит, что у неё в квартире завелось какое-то интересное, такое странное существо, сущность, которое Остарается ее съесть, а может быть даже уже и съела. Ага. Что мне делать? Вот, я тебе даю записку. Возьми. Теперь это не моя проблема, а твоя. До свидания. Пока. Так, ну что там у нас? Алло, здравствуйте. Это вы экзорциста вызывали, да? О, наконец-то позвонили. Книговая пьянки. Хорошо. Еду. Страшно. <С respondentsOpen raising teeth> <teeth> Ой, Что здесь происходит? Здесь что, реально кто-то есть? Что в что то не выгодно. я откуда знала? Боже, боже, боже, а -а -а. все, Марина Алексеевна. Алексеевна. Ты где? Марина Алексеевна. Марина Алексеевна. Марина Алексеевна. Еще по дому носишься. Тут кто экзорцист, я или ты? Все, ешь я тебе дам. А, ладно.